Эй, йоу, друзья, всем привет! С вами Банан1 и два подписчика. И сейчас я вам покажу э, обновление своей карты. Давайте приступать. Так, ну сейчас мы выберем за кого. Так, я. Ой-ой-ой-ой-ой, так. Ты куда? Эй. Выбери команду. Так, вот, я хочу за уточек. Сер слабый, головы прогружает. Так, выбери, кликни. Так, в смысле? А, -а, -а тебе? -у. все вот мы выбрали вот и сейчас тупо будем гонять а, так ну-ка ну, ну давайте-ка на кварцевой карте сейчас будем Ну реально. ах ты ж блин ё-моё так ну короче вот сейчас мы будем гонять на кварцевой карте вот Ща. почему голову не одел не одел почему-то голову не одел на так блин их двое я один ⁇ ё -моё. так ой блин так Почему он не одевает голову? А, ё-моё! На. так, на двоих, все, видали? все, все, так, а, так, блин, не, не, это, это жестко, так, ой, ой, пинбуя. Блин. Не, мне кажется, они выиграют по-любому. Да как? Так, тихо, давайте будем сидеть. Они по мне палят. Блин. Так. Так, кек. Да, no, все, отлично. Минус один. Не... Блин. Упал. Блин. Так. Кстати, uh, я... Взял этих подписчиков с Discord сервера, так что можете присоединяться и узнавать его в следующем наборе для съемок. Так, есть минус один. Так, так, блин. Так, ё моё, о. Согласно узнали. Так, ё моё, ё моё. О, купец Ля Не, это это невозможно На, упал, лох да, Кек, это невозможно Это невозможно О Ля, это, это очень трудно Так Ё-моё Так, здесь нам, короче, я изменил условия. Тут нам надо набить а, 20 килов. Так. Так, нет, я упал. Угу. Нормально. <с> я по нему не могу попасть. <с> Есть. <с> Ё-моё, нифига он меткий. О, так, окей. Да блин, все, у них сейчас вроде последний кил. Так, так, нет, блин. Так, и вот у нас высвечивается сообщение, кликните, если застряли на арене. Давайте спросим, как вам. Так, что ответят? <с -orph> голову надо было одевать. А, кстати, поверапы, ну, тоже они будут. Так. Со мной, гост. Так, вот мы за хрюшек будем. Гост, ты со мной. Ты со мной. Ой. <с> <Butter> <с> <raspberry> Кликни по сообщению. Розовому либо тэпнись окей okay, сейчас давайте его кикну ой кикну так ну все так иди за этих. иди за за меня нет не нельзя это было нормально сделать нет нет Шапочку, так, шапочку надел, все, и давайте-ка сейчас играем на а, классической карте, так, вот он, здесь нам надо уже набить а, 30 а, киллов, так, дядя, мы с тобой вообще-то, о, так, ой, ой, ой, кто это, а, это он там, это Дональд, а, вот он, -мо, моё так, смотрите, так, кек, кек, кек, где, я не понимаю, где он, а, ё-моё, а -а -а. жёстко, так, ух ты, блин, вот как так-то. Так. Ну тут, короче, уже прям динамично так становится. Вот, кек. Ух ты. Так. Так. О. Блин, смотрите, жестко. Такая, это свой. На, получил. Ух ты. Так. Ух ты, -мо, смотрите Так, все, он сдох, он лох Согласны? А, узнали? Блин Вот чё он все время убивает? Так, где он? Он по-любому там в подвале Не в подвале, а в трубе А, нет, слушай Где он? А, ну да, он в трубе был На, смотрите, вот это я килл дал так, ух ты. Блин, капец он жесткий. На. Е. Так. Где он? А. Ух ты, так. Блин, ё-моё, смотрите. Так. О, нифига, вот это я кил дал, конечно. Так. Опа, нормально. Так, так. Ох ты ж моё смотрите, да еще не в ударе. Так, У -у -у. так, нормально, нормально. Согласны? У -у. Ой, ой. Ух ты ж ё моё ё-моё а На. О. гост я не понял. Так. Он команду использовал, типа, чтобы сообщение уводилось в чат. Ну, я потом тоже это исправлю в следующих версиях карты. Так. Ой. Да. Нормально. Ух ты ж. Так. У. нифига себе. Убил все таки Так. Ё-моё. Ё-моё. Ё-моё. Ё-ай. Больно. Так, так, так. Сейчас, так мы его убьем. Ух ты, ще мое, на! ё-моё на Так. Блин. Так, так. Ух ты Что так жестко? Где... Сейчас мы выиграем его. Так, так, где... Давай, чуть-чуть осталось. Сколько там, два? Один килл вроде как. Так, так, так. Еееее! Вот сейчас я вам продемонстрирую дуэль. Так. Так, дуэль продемонстрирую. Так, ну и что, я за уточку буду. побежали наверх так и сейчас мы выберем а, карту специальную для дуэля так тут надо набить 3 килла и при этом не сдохнуть ух ты ж ё а? блин смотрите мне кажется ли он сейчас меня выиграет красавчик <смех> Нормально. <смех> так. Как ты так быстро? <смех> так, ну что, я буду за уточек, а он, давай, вот он за... Крюшек, вот все, так. И давайте-ка на, нет, не на end карте, ну давайте на end карте, все. Ай, сдохли. Все, появляемся. Так, ё-моё, на. Так, так. Ух ты, ё-моё. Так. Капец, чешо такой жесткий, он нас сейчас размотает. Е, и далее. Так. Кстати, как вы можете заметить, бластеры для каждой команды, они... Ой-ой-ой, разные. Так. Блин, вот как так-то. Капец, он ч ⁇ такой жесткий? Так. Блин. Что-то, ой, ой, ой, меня Серж запинговал, так, так, а -а -а. е, все, все видали? Капец, он сейчас выиграет, ё-моё, капец, капец, как это ты? Ля, вы посмотрите, какой, какой молодец, ступу всех на пацаны с вами был о, банан лаван ой-ой-ой всем удачи всем пока ссылочку на карту я оставлю в о, следующем ролике когда добились всем удачи всем. Пока.